Я вижу, особенно грустен твой взгляд. И руки, особенно тонкие колени, обнял. Послушай, далеко-далеко на озере чай. Изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность негдана, Шкуру его украшает волшебный узор. Качаясь на влаге его хозяй, Дали он подобен цветным парусам корабля. И бег его плавен, как радостный птичий пальчик. Я знаю, что много чудесного наводили Захотел прячется в мраморный троп Я знаю чудесные сказки таинственных стран Про черную деву, про страсти молодого вождя Но ты слишком долго вдыхал тяжелый тяжелых туман Я, и как я тебе расскажу про тропический сад, Про простроенные пальмы, про запах, немыслимых трав, ты плачешь, послушай далеко на озере чап, изысканный броди, жираф.